Наша СНТ. Лыжня. Яркое солнце. Я опять с собой не взял очки. Одной рукой снимаю, одной рукой держу, две палки. Все, побежим сейчас мы туда за вот этот поворот и дальше. Точнее побегу, мы побежим. Все, понеслась. Рыбачки вон там сидят, рыбачат. Поехали. Пару километров пробежал. Дальше с На улице тепло. Порядка 13 градусов, минус 13. Чуваки, конечно, мерзнут. И двигаемся дальше. В разводной ближе Он вот туда если встретим, там солнечный дом маяк и с детьми доходили до того мыса вот там, где человечек далеко едет лежит на лыжах докуда доходили с той стороны мельничная пать двигаемся дальше до нового разводной, потом обратно, так же, как в прошлый раз. Это молодежь. Ближе и ближе к Иркутску. Все ближе трубы. надо также собаку и кататься никаких усилий не надо прилагать почти что я далеко ушел вообще все он там уже не видно откуда я пришел вот кого приближаюсь и трещины во льду. дальше двигаемся. да с собакой далеко убежала вообще. Далеко. Не то, что я. На улице минус 13, но отогрелся, щеки даже не сильно замерзли. Едем дальше. В этом году ангара у нас очень сильно разлилась. И поэтому подмыло вот такие вот враги. Березки бедные наклонились сюда все. Прям вообще такие куски отваливаются. Вот это упало береза. Вот эти тоже упадут, наверное. Сейчас подтаят, и все, они начнут падать. Скорее всего, развесила свои веточки. Да, конечно. Еще самое интересное, назад как-то добраться. Ну ладно, если что, такси вызовем. На такси уедем, если сил не хватит. А здесь все то же самое. Вообще. А вот в Иркутске вот начинается солнечный. Вот Черпуглевский залив. Все, дальше не поеду. Буду возвращаться, то действительно все не хватит, потом еще. Это вот вот горка. Вот здесь вот каток. Видимо, ребятишки китаются вот с этого поселка. Кто-то частное. Вот Там солнце и ровно 180 градусов посмотреть, там луна. Вообще прикольно. Все, движемся. Были он там, он около, около солнечного. Идемся домой. Может быть даже не больше. Если Потому что кажется, что мало. А вот так идешь, идешь, идешь. Мне кажется, как двигаешься совсем. Все, поначалу. Тоже солнце сейчас сядет. В темноту приеду. Вот, все, мы все свернул на свой залив. Сейчас пойду побегу домой. Как раз красивый закат такой холодненный вообще. Бежал домой. Прохладно обратно. Бежать еще холоднее. Поскольку против ветра, поэтому холодно. Челюсти еще больше не шевелятся, вообще замерзли. все, план. сегодня план выполнен. Сегодня спорту все хватит. Луна все выше и выше, а Солнце все ближе и ближе к горизонту. свежий сибирский воздух. Теперь все всё. вижу, все вpaying, домой. Делать другое дело. Готовиться завтра к работе. И собираться вообще в целом. все Прибыли.